Сегодня просто построить с нуля бизнес, связанный с продажами через интернет, но гораздо сложнее сделать интернет-магазин выгодным и приносящим прибыль. В этом выпуске мы решили разобраться в наиболее частых ошибках начинающих собственников интернет-магазинов. Ошибка первая – неправильная последовательность и иерархия вложения денег и усилий. Тратьте начальные средства только на то, что является необходимым для получения прибыли, например, для быстрой и удобной или расширения ассортимента. Как ни странно, начинающие предприниматели часто делают все наоборот. Стартаперы часто хотят вначале уникальный дизайн сайта, уникальную функциональность и прочее. Полгода-год разрабатывают магазин, постоянно что-то усовершенствуют и модернизируют. Все это с очень маленьким ассортиментом, не вызывающим большого трафика клиентов. И пока дойдет до продаж, создатели уже рассматривают все деньги и всю энергию. Кроме того, как и в случае с любым другим бизнесом, целесообразно будет просчитать месяц за месяцем как именно будет работать ваша бизнес-стратегия, а потом уже вкладывать большие суммы денег. Лучший вариант создания нового проекта купить уже готовый скрипт магазина с дизайном на одном из сайтов, который их продает. Далее необходимо найти программиста на разовую работу на любом сайте фрилансеров. Он поможет купить домен и хостинг, установить скрипт магазина и сделать русификацию, украинизацию сайта, если разработка была англоязычной. Ошибка вторая – не просчет конкуренции. В интернете, в отличие от офлайн-бизнеса, все магазины, которые торгуют тем же продуктом, что и вы, ваши прямые конкуренты. Принцип территориальной близости покупателей к точке продаж тут не действует. Сейчас в мегаполисе открыть интернет-магазин телефонов или даже кошачьего корма – это то же самое, что открыт ларек во дворе, где рядом стоят такие же ларьки. Поэтому вам придется искать свою нишу. Вероятность успеха стартапа без уникального товара, который сложно найти в онлайн-магазине или без демпинговой цены товара и доставки, крайне низка, даже если вы подключите к разработке сайта Гуру поисковой оптимизации. Поэтому в поисках вашей ниши не забудьте проверить, сколько интернет-магазинов является вашими конкурентами. В поисках вашей ниши не забывайте о емкости рынка и его способностях поглотить ваш товар, иначе прибыли вам не видать. Если вы, к примеру, будете торговать одними только чугунными скульптурами для сада, то станете едва ли не монополистами в этом деле, но емкость рынка будет при этом катастрофически мала. Ошибка третья. Слишком раннее привлечение крупных заемных средств. Найти большие деньги под стартап проблематично. Очень мало инвесторов, готовых доверить свои деньги начинающим. Занять средства у банка на начальном этапе развития бизнеса тоже маловероятно, не говоря уже о длительной процедуре оформления документов. Что касается потребительских кредитов, то опытные бизнесмены советуют никогда не занимать в качестве физлица деньги, предназначенные для бизнеса. Однако, специфика интернет-магазинов такова, что продукцию можно закупать после совершения заказа в течение 2-3 дней. К примеру, схема, по которой работают большинство онлайн-магазинов одежды для беременных, выглядит следующим образом. Покупатель заказывает блузы на вашем сайте, вы только после этого покупаете ее на фабрике, а затем доставляете покупателю. Что касается кредитов, то их время приходит тогда, когда ваш магазин уже показал прибыль. Если за первый месяц у вас большое количество заказов и вы понимаете, что привлечение дополнительных средств может значительно их увеличить, то стоит задуматься о их привлечении. Ошибка четвертая. Неоправданный оптимизм при первом успехе. Не бывает излишнего энтузиазма в деле стартапа, зато бывает излишний оптимизм. Речь идет о развитии магазина. Если вы поняли, что ваша идея будет приносить прибыль, заказов будет много и вы начали расширение. Однако расширяться надо умеючи, без рисковых трат всех денег на один сектор работы. Слетая с дистанции успешные стартапы на этапе первого расширения интернет-магазина обычно в таких случаях. Владельцы недооценили затраты расширения – логистические, складские, кадровые и другие. Владельцы переоценили начальную успешную динамику роста заказов. Владельцы не учли специфику рынка в своей нише. Например, рынок продуктов очень чувствителен к ценам и времени доставки, а новое направление без моментальной доставки потянет на дно весь стартап. Ошибка последняя – отсутствие реального точного бизнес-планирования. Старт с бизнес-планом для галочки, написанным непрофессионалами, или расчет на салфетке – то же самое, что стартап вовсе без расчета. Это большая ошибка и главный шаг фиаско. Как уверяют опытные предприниматели, для успешной деятельности интернет-магазина наличие качественного бизнес-плана необходимые условия. При этом документ должен рассчитывать реалистичность вашей идеи, анализировать потенциальные проблемы и предусматривать варианты их решения. Представлять потенциальным кредиторам план реализации проекта, под который они судят деньги или имущество.